Ребята, всем привет! Сегодня в своем видео я расскажу, как удалить водяной знак, а несоответствии системных требований Windows 11 с рабочего стола и с приложения параметров. Удалить его очень просто. Что нам необходимо сделать? Нажимаем Пуск, вводим рек Edit, редактор реестра, открываем. Нам необходимо пройти по следующей ветке реестра. HK Current User, Control Panel и Unsupported Hardware Notification Cash. У вас этого раздела может не быть, вам необходимо его создать. Название я оставлю в описании. После того, как вы его создали, необходимо создать правой кнопкой мыши параметр D Word 32-бит, называть SV2. Мы его открываем, значение должно стоять 0. Нажимаем ОК и перезагружаем с вами компьютер. И все, у нас с вами водяной знак о несоответствии с системным требованиям исчезнет с рабочего стола и с приложения параметры. Ребята, если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!